Перед началом ролика я хотел бы сказать, что к нам в руки попал образец не для продажи, поэтому итоговый вариант может отличаться от нашего. Устройство поставляется в довольно плотной картонной коробке. На лицевой панели нарисовано изображение самого устройства в цвете, который будет нас ждать внутри упаковки. Также есть логотип компании и название девайса. На противоположной стороне указаны технические характеристики и комплектация. Открываем коробку. Здесь это делается очень просто. И сразу же перед нами появляется сам девайс. Под поролон у нас встречает довольно большое количество различных макулатуры. К примеру, предостережение об Аккумуляторах, какие можно, какие нельзя использовать. Есть гарантийный талон от компании Joyetech. И есть просто невероятно огромная инструкция по пользованию данным устройством. Она на всех языках. Я распаковывать не буду, просто поверьте, она невероятно большая. Помимо макулатуры, также здесь находится кабель USB Type-C в очень качественной оплетке, так что он рваться и ломаться не должен. И есть дополнительный испаритель на 1,2 Ом, который рассчитан на мощность от 7 до 13 Вт. И стоит заметить, что он на спирали.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 Корпус мода выполнен из металла. На лицевой панели располагается довольно большая квадратная кнопка Fire, чуть ниже нее расположился информативный дисплей, кстати, он цветной. Еще ниже находятся кнопки управления плюс и минус, и в самом низу разместился порт USB Type-C. С обеих сторон устройства разместился вот такого вот рода рисунок. Одна из панелей выступает в роли крышки аккумуляторного отсека. Да, этот мод работает на сменном аккумуляторе формата 18650. Аккумулятор устанавливается плюсом вверх Также в моде есть специальная ленточка, которая облегчит извлечение аккумулятора из корпуса мода На информативном дисплее указан заряд аккумулятора Мощность, которую вы выставили, кстати, максимальная мощность в этом моде равняется 80 Вт. Указано сопротивление на испаритель. И самое интересное, что нас просто возвергнув в шок прямо сейчас, здесь указана мощность, на которой лучше всего парить тот испаритель, который установлен внутри картриджа. Также внизу указано время последней затяжки и общее количество затяжек. В верхней части устройства расположился 510-й съемный дриптип. Это означает, что вы можете поставить сюда свой любимый дриптип. Главное, чтобы на нем было два оринга, чтобы он довольно плотно и крепко на нем сидел. Можете, кстати, гладочесалку даже использовать, потому что в комплекте есть сигаретный испаритель. А современный разъем USB Type-C позволит заряжать данное устройство силой тока в 2 ампера, что сделает зарядку довольно быстрой. Для того, чтобы попасть в меню настроек, вам необходимо зажать кнопки плюс и минус. Smart. Этот режим позволяет поставить необходимую мощность в тот момент, когда вы устанавливаете картридж. Следующая настройка Puff. Здесь вы можете сбросить все сделанные затяжки ранее. Следующий режим это Color. Здесь вы можете поменять цвет меню. Далее идет дефолт Сбрасывание всех настроек. И Exit. То есть выход из меню настроек. Пришло время рассказать о сердце этого устройства, а именно о его картридже. Очень внимательно вас прошу меня сейчас выслушать. Когда вы только установите сюда картридж, обязательно заправьте его жидкостью, поскольку данная кнопка работает просто с молниеносной скоростью. Смотрите. Что вы думаете когда мы сюда поставили новый картридж мы случайно задели кнопку fire и он сгорел не повторяйте наши ошибы, пожалуйста картридж работает на сменных без испарителях его можно заправить и также можно изменить обдув от очень тугого до кальянного свободного его объем составляет 2,6 миллилитра и самое интересное для вот этого вот картриджа есть РБА база так что вы можете смело поставить свой любимый койл и наслаждаться парением В заключение этого ролика я хотел бы сказать что джейтек игре плюс подойдет идеально как и Людям, которые только начинают знакомиться с паром в роли стартового комплекта, так и идеально подойдут парильщикам с большим стажем в вейпинге. Его главные плюсы это сменный аккумулятор, настройка мощности до 80 Вт, возможность установки RBA базы и, собственно, своего любимого койла и USB Type-C, который позволит заряжать это устройство довольно быстро. А еще он дико вкусный. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.